Появилась возможность загрузки продуктового фида из дополнительного внешнего источника в кабинет MyTarget. Болью многих рекламодателей, которые используют несколько рекламных источников, является подготовка фида для запуска динамических инструментов. Потому что для каждой системы присутствуют собственные требования ввиду чего временные затраты возрастают в разы на создание и поддержании нескольких фидов. Теперь можно еще быстрее и проще переносить в кабинет MyTarget готовые продуктовые фиды не только из Яндекс.Маркет, но и из Google покупок. Зная и используя эту возможность, вы сможете экономить время на адаптацию фидов и настраивать показ рекламы в разы быстрее, экономить финансовый ресурс на время программиста, В инструменте контекстного таргетинга «Подсказки» расширили функцию рекомендаций поисковых запросов. Теперь в дополнение к синонимам рекламодатели могут видеть брендовые запросы по товарным категориям e-commerce площадок, которые система теперь подбирает автоматически. Данное обновление позволит упростить создание кампаний с контекстным таргетингом для интернет-магазинов, маркетплейсов, классифайдов и увеличить охват релевантной аудитории. Достаточно указать общую категорию, например, пылесосы. Система подберет рекомендованные запросы по брендам, пылесос Dyson, пылесос Tefal и другие. Как настраивать контекстный таргетинг мы разбирали в ролике ранее. Это новый инструмент для компаний с аудиоформатом. Теперь рекламодатели, которые настраивали аудиорекламу, смогут сопровождать ее баннерами. Сами объявления содержат кнопку с призывом к действию и показываются в приложениях соцсетей. Баннер рекламодателя отображается на экране во время проигрывания аудиоролика. Пользователи, которые нажимают на объявление, могут сразу перейти в сообщество, внутри социальной сети, на внешний сайт или другой ресурс компании. Для рекламодателей это дополнительная возможность увеличения количества взаимодействий с аудиторией, сократить путь пользователя к покупке, а также это способ повышения эффективности цифровой рекламы. На ресурсах Mail.ru Group. Баннеры отображаются в мобильных приложениях ВК и ОК при проигрывании рекламы на активном экране пользователям, которые служат музыку без подписки. Формат доступен при запуске кампании через рекламную платформу MyTarget или через эксклюзивного партнера Digital Audio. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!